Остался один бросок, ну что ты, да, все, ничего не можешь сделать, на, <смех> так, я не понял, что за дела? Вы вставать-то будете? Нет, ребятки, охрененный блюз, я вам сыграю, слушайте меня внимательно, друзья. Наверное, я поугараю немножечко в тапс, ведь я так давно не угорал, что уж соскучился, друзья мои, а вы соскучились по тапсу? Лично я, да, и поэтому сейчас мы поиграем в эту замеч... в этот замечательный батл-симулятор. Так, introduction мы, значит, компанию прошли, и давайте попробуем The Adventure, да, адвентюру мы э, не закончили, мы закончили финал э, Destination Club, а перед началом видео одна малюсенькая просьба к тебе, дорогой мой зритель, раз уж ты меня смотришь, поставь, пожалуйста, малюсенький лайкосик под видосик, а братишка Scratch будет тебя всегда радовать с крутятским и новым годным контентом по твоим любимым играм, черт возьми, а мы, ребятки, начинаем, да, вот эта миссия у нас в э, прошлый раз была, и мы на ней остановились, что же можно здесь а, сделать. Давайте посмотрим. Здесь, значит, стоит у нас один тип. Всего лишь один тип с дубиной. И мы должны как-то, а, я так понимаю, м -м, не знаю, забороть, что ли, его. Давайте попробуем это сделать. А в нашем распоряжении есть 100 монет. На которые мы можем нанять а, войска. Кого же нанять? Мы, люби... мы можем, ребятки, абсолютно любого нанять бойца. А, естественно, за 100 монет. Давайте попробуем тогда... Это кто у нас такой? Это щитоносец же, по-моему? Нет, щитоносца толку мало. Ему сразу же по голове дадут, и он вылетит у нас. Так, это кто такой? Это тоже дубинный тип. Ну, ну что ж, давайте, как говорится, а, однотипными ю... юнитами повоюем. Так, раз он у нас там, чтобы нам далеко не ходить, мы, ребятки, попробуем именно отсюда. Так, ну все, ребятки, в бой, погнали! Так, значит, выходит один на один. Что, давай драться? Биться будем один на один, что ли? Ну, что ты туда залез-то? Засал, что ли? А ну, давай слазь вниз, быстренько. Быстренько давай слазь. Что это было, друзья? Я победил. А что такое? Он что, разбился? Ох ты, бедный. Он просто взял и разбился. Ну, как так-то, а? Что же за уровень-то такой? Легкотня просто. Мой тип, значит, здесь ходил, пока бродил. Этот просто взял и слился. Ну, как же так, друзья? Как же так получается? Ну, да ладно, мы идем... А, дальше, опа, опять против нас колхозня, замечательно, кого же нам выставить, 3800 у нас а Ну что ж, давайте сначала разведчика отправим, я не знаю сколько там бойцов, потому что здесь все попрятались опять по кустам а, Кто-то здесь явно есть, да, вот в этих кустиках, я вижу, что там кто-то попрятался, да, вот они прям в траве сидят Заныкались, да, чертики такие, заныкались, я, я вас вижу, вон одни макушки торчат да, в общем, все они заныкались, и нам сейчас надо бы... О, а это кто такой? А, типа он один в поле воин, да, и <сех> всех сейчас здесь завалят. А, это, это специально, это приманка, чтобы мы на него шли, а на нас потом вот эти типы из кустиков, чтобы вылетали, да, и какими-нибудь камнями нас закидали. Эй, нет, сейчас мы сначала разведочку сделаем, а как у нас здесь все обстоит, а уже после а попробуем а, уже какой-нибудь тактический прием. Так, а, ну что ж, пробуем, кого мы возьмем а, сразу же сходу кого-нибудь покрепче. Давайте поставим вот этого типа а, с двумя топориками и посмотрим, что у нас получится. Погнал! Под, погнал, родной! Так, что-то мы далеко как-то улетели, так приближаемся. И в него же можно вселиться, вроде мне кто-то говорил в комментариях. Да, друзья, в него можно вселиться и мы можем сами даже, ребятки, им управлять. Офигеть, сколько алкашей против нас, а! Да-да-да, друзья, мы же можем еще и от первой лица... Ой, ну тут просто навал, друзья, что творится, посмотрите. Что же творится, друзья, меня все-таки выносят эта толпа алкашей. Тут еще и с а этот тип с виллами подошел, но тут, смотрите, их просто нереальное количество, да-да-да. Да, друзья, мне написал в комментариях кто-то из вас, что можно вселяться в них, нажав всего лишь на буковку F. И вот таким образом мы можем а, ими управлять, этими бойцами. Так, ну все понятно, значит, а нам нужно здесь а, достаточно нехилую толпу. Давайте попробуем щитоносцев на первый момент поставим. Здесь, с этой стороны. Раз, два, три, четыре. А, пять а штучек вот так вот. И с этой стороны, потому что на нас будут идти со всех а, сторон. Четыре, пять. Пять с этой, пять с этой. Они будут стараться держать на этих алкашей. А, это, значит, убираем дело. И давайте попробуем а, каких-нибудь копейщиков. Они же у нас умеют копии кидать, я так понимаю, эти типы. А, давайте поставим так, 120. А это что такое? Это у нас с дубинками типы, да? Так, секундочку. А, но с дубинками нам не особо важны. Так, давайте попробуем вот этих типов, которые кидают камни. Поставим сюда. Раз. Хотя эти типы, они кидают и в наших тоже камни. Давайте вот отсюда, значит, пойдет один тип а кидать камни. А отсюда пойдет другой. Точнее, здесь три типа будет а каменщика. И здесь три каменщика поставим. Так готовим, ребятки, к нападению нашу команду. Так, это кто такой на у нас? Это у нас маг, который, в принципе, очень хардовый и может выносить просто пачками. Да, вслед за этими типами будет идти по одному магу. Замечательно. Это у нас, так сказать, специальная стенка, которая не должна пропускать никого. Вот здесь надо бы еще, наверное, двоих поставить. Раз и два, чтобы у нас вообще никто не прошел. Отлично. И даже, наверное, второй ряд. Ну да ладно, я думаю, этого будет достаточно. Да, чтобы у нас никто не прошел, вот здесь надо еще усилить двумя или тремя вот этими щитоносцами, так, и что у нас, 800 остается очков, и смотрим, кого бы же можно еще... Ну, и два таких, наверное, если вдруг кто-то пройдет а, или подойдет к нашему шаману, то вот эти большие типы, они стоят на страже, да, вместе с этими идут. Они будут охранять у нас вот этих вот, а, вот этих вот шаманов. Так, чуть поодально отдержаться, чтобы у нас шаман не ультанул в этого в нашего бойца с топориками. Так, ну что ж, начинаем, друзья. Посмотрим, что у нас будет. Сейчас погнали. Так, гоу-го-го. Выбегает алкашня, значит, из поля. И щитоносцы. Ох, нифига себе! Оказывается, я, ребятки, что-то не учел этот момент. Оказывается, с этой стороны тоже алкашня выходит. Но наши щитоносцы держат здесь. Так, здесь что происходит? О, какое, как смотрите, как разлетелись. А, это шаман, это шаман, друзья, что вы хотели. Шаман так может. Так, здесь что у нас происходит? Здесь просто какая-то лютая давка. Здесь бьется наш топориками. Просто пытается всех вынести. И да, ребятки, нифига вы смотрите, что здесь было. Вот это удар, вот это взрыв, да, шаманы, конечно, вообще здесь просто имба, потому что они умеют делать вот просто вот так вот, когда у нас все в разные стороны разлетаются и спасают всю команду, вот так просто мы, ребятки, разобрались а, против алкашни, играя, значит, за древних людей, да, мы молодцы, мы молодцы, вы начальник, мы все сделали правильно, как вы считаете, да, вы молодцы, пойдете сейчас пить пивас, идем дальше, друзья. Против нас сразу же видимые, видимые, ребятки, противника. И здесь у нас, ребятки, соляночка просто какая-то. Смотрите, как а, у нас здесь, значит, а, бойцы с дубинками, да, из прошлого, из древнего века. Дальше у нас идут крестьяне, а дальше идут, ребятки, аж мечники. Вы смотрите, что творится так. А вот эти женщины с косичками, я не помню, что делают, если честно. Ну и что ж, давайте попробуем выстроим свою тактику против них. Кого же мы отправим? Так... У нас есть, значит, древние. Так, давайте попробуем какой-нибудь другой фракции поиграем для разнообразия. Кого мы выстроим? Давайте чисто фермеров попробуем выстроить. Выстроить и посмотрим, что у нас получится. Так, мне очень сильно нравятся вот эти типы, которые всех просто-напросто ушатывают тем, что они кидают свои бутылочки, а враг у нас тем временем просто пьяный, и ничего не может сделать, пускай, да Там, ребят, как раз у нас большая толпа, большая масса Мы постараемся поставим двух таких типов И для начала давайте поставим несколько наших Вот таких вот крестьян-алкоголиков Которые будут у нас Отвлекающие, так сказать Приманкой, так, секундочку И плюс еще фермеры Хотя сколько у нас эти стоят? 340 Так, давайте уберем, значит, одного другого Нам нужно 680 670, блин, а, пускай Двое будут приманкой, а мы поставим Еще двоих таких же с бутылочками, потому что Нам тут нужна массовая, просто массовая Атака, погнали, ребятки, врываемся Посмотрим, что получится из этого, так, алкаши Сразу бросаются, и смотрите, у нас сразу же первые Ряды, а первые ряды у нас сразу же а, Все а, одурманены Ничего не могут сделать, так Смотрите, как эффективно действуют эти, эти типы Которые кидают бутылочки, правда, они немножко травят еще и себя, но враг все-таки в разные стороны разбежался, он просто падает с горы. Смотрите, ребятки, сколько людей попадало. Не мои типы с бутылочками, они уже, по-моему, сами себя начинают ваншотить этими своими зельями и травить сами себя. Если бы я их поставил немножко подальше, мне кажется, эффект был бы побольше. Да, выносит нашего последнего и все, ребятки, нас, нас выиграли. Ну ничего, сейчас попробуем еще разочек. Так, секундочку, значит, а стенка а, у нас также будет, стенку мы оставим в количестве, можно даже кого-нибудь посильнее, посильнее поставить. Вот, ребятки, вот у нас серьезное будет подспорье, этот, этот тип будет держать удар, и вот этих вот мы поставим немножечко подальше и посмотрим, как у нас будут развиваться события. Так, а, пускай будет у нас один здесь, один вот здесь. А вдвое будут стоять вот здесь, а, на задних рядах Посмотрим, ребятки, что же и получится из этого Секундочку, смотрим Так, смотрите, бутылки полетели Что ж вы сразу все это выкинули, а? Нашего уже вот этого все не чувака вынесли И теперь остается держать Держим, держим, друзья, держим Ой, как это так было-то? Это как он так кинулся? Как он так? Вы смотрите, что происходит Эти женщины, они какие-то вообще неадекватные Они что, а, пытаются лбом, что ли, вынести? Я не знаю, смотрите, что происходит, а? Она, похоже, сама уже по себе неадекватная. Ее, ее, ее, ее пьять не надо, ей уже хватит. Этому столику больше не наливать. Ей реально хорош уже. То есть, так. Тихо-тихо-тихо, ты так тихо, сильно не буянь, родной. Вы смотрите, что делается. Я, конечно же, их выношу, но дамага не хватает. И у нас они все, все враги живые, да. Наш один, благодаря тому, что он лежит на полу сейчас, он просто уцелел. Если, если бы он и дальше не вставал, то тогда бы враг перебил сам себя. И мы бы тогда затащили. Вот такая, ребятки, была тактика. Но она не работает. Надо придумать еще что-нибудь получше. Зритель, если у тебя какие-то советы есть или какие-то подсказки, то обязательно пиши в комментариях. Братишка скреч почитает и возьмет... На заметочку, я в ТАПС не профи, а потому много чего не знаю, поэтому пиши, я с тобой непременно побеседую. Так, ну а мы продолжаем, нам нужно разработать какую-то другую тактику, И я, похоже, придерживаться, начиная все той же самой. Так, это что у нас такое, откаты, да, я так смотрю, да, мы когда играем за этих типов, о, вот это да, вот это, смотрите, что происходит, мы хотя бы можем уворачиваться. Мы действуем гораздо эффективнее, если мы играем, ребятки, ой, сам упал, а, ну да что ж такое-то, надо было так нажраться, а так, можем кидать, еще кидай. Кидай еще бутылочку, нет, пока не вставай. Нет, его уже убили, друзья, его убили, и всех моих опять типов замочили. Так, давайте-ка попробуем, переиграем немножечко, и попробуем выстроим другую тактику. Эти не справляются типы. Так, 1500 у нас есть, что можно взять на 1500? Это кто такие? Это у нас какие-то типы с воронами, но они здесь, мне кажется, мало чего смогут сделать. Хотя, не знаю, давайте попробуем одного выставим, что он сможет сделать. Давай, родной, каркой уже. Так, вот он, значит, ворон своих запускает, они вот так вот вылетают, начинают потихонечку дамажить, да, раз, два, три, и все, и, и ушел на перезарядку, как говорится, но ему сейчас, по-моему, вдарят пару раз, и все, свалили бугая, не успел он больше ничего накастовать, так, это слабоватый типок, это очень слабенький, поэтому давайте попробуем что-нибудь вот эту тачку, кстати, я не испытывал, давайте попробуем ворнемся в толпу, и что она может сделать у нас, ну и для того, чтобы нас а, не уничтожили сразу же, Поставим, а, наверное, какого-нибудь. Так, это кто такой? Это все не чувачок. Так, давайте из другой фракции поставим каких-нибудь а, камни-метателей. И... А, точно! Вот этих вот чуваков. Так, он у нас один может быть, да, и один камни-метатель. Все, пробуем, ребятки, погнали. Так, в атаку. Кричат они в атаку. Смотрите, как он протаранил всех. Офигеть, просто, а! Просто ворвался, всех протаранил, собрал в кучу. И наши каменщики начинают. И плюс подошел шаман. Да, кстати, тут еще тележку нашу не забили до конца. Да. Там последним борется как может Так, шаман, давай, кастуй уже, твой черед Отлично! И осталось пару выстрелов Нашего каменщика Но сейчас шамана, шамана по-моему, забьют Шаман, тебе надо срочно кастануть еще разочек Ну? Не дают шаману кастануть Не может, бедники, он и его выносит А тут наш каменчик выносит одного Так, или все-таки кастанул Не вы видели, ребятки, он успел кастанул И расшатал здесь всех Остался один бросок. Ну что ты, да? Все, ничего не можешь сделать. На! <смех> Офигенная просто победа, ребятки. Я не думал, что так получится чисто случайно. Но наша тачка расторанила... Шаман успел три раза кастанул, даже при смерти он еще раз успел кастанул, раскидав тем самым тех, кто здесь оставался. И вот этот наш бравый удалец, молодец, ха -ха, выкинул камень прямо в голову последнему безногому рыцарю. И в итоге мы затащили, ребятки. Бинго, бинго, виктори, погнали дальше. Но ну, а мы опять возвращаемся к каменному веку. И что мы здесь видим? Ох, вот это, да, вот это серьезно похоже, да. Это у нас типы с топориками, значит, из древнего мира и... Похоже, скандинавцы, да, тоже с топориком. Я не знаю, насколько как сильны вот эти скандинавцы, но мы сейчас посмотрим их так. Секундочку. А, викинги, да, они называются. Вот. А, это, это они самые или, мне кажется? Да. А, нет, это, ребятки, другие. Так, секундочку. У викингов, по-моему, вот эти типы с топориками нет, если я не ошибаюсь. А, нет. По а тогда у кого же? А у кого же тогда с топориками типы? Нет, а кто это тогда такие, не пойму, как же их посмотреть-то, а с двумя топориками, это у кого, у какой фракции такие типы-то, я не понял Так, секундочку, или из этой фракции, или с какой? Сейчас, сейчас, сейчас, посмотрим, посмотрим, ну, я думаю, что это викинги Я почему-то только у викингов таких, ä, предположительно, могу наблюдать Так, они еще со щитами, а эти без щитов, ребятки, просто с двумя топориками, неужели вот эти? Да, нашел их, ребятки, они по 250 Это у нас а, уверенный среднячок И вот эти, кстати, тоже достаточно сильные Так, ну что, кого мы выставим? У нас 4200, давайте посмотрим а, Так, ну давайте попробуем каких-нибудь рыцарей, да? Выстроим, выстроим против этой армии Вот эти, кстати, по соточке идут Давайте здесь троих Короче, сейчас попробуем, ребятки, начнем с армии рыцарей И посмотрим, что они у нас здесь смогут Так, так, так Здесь у нас идет пехота, дальше идут а, пожирнее конкретные уже рыцари. И на каждого такого рыцаря нужно как минимум по одному а, хилу раз хил, Так, хилов нужно развести в стороны, чтобы они отхиливали как следует два хил. Так, и что у нас еще? А это что такое? О, это катапульта. Это у нас катапульта. Катапульту мы тоже, наверное, сделаем, но я, я думаю, что она не сильно нам здесь поможет. А лучше, ребятки, по два хила на рыцаря сделаем. Вот так вот. И еще даже, наверное, по три хила сделаем. Вот так вот. А будут хилы, будут рыцари и стеночка, друзья. Самое главное это стеночка из вот такой вот пехоты. Ну все, погнали. Посмотрим, получится или нет. Цель, есть сэр, Готов служить и вкалывать. А сегодня на обед будут давать пюрешечку. Как вы думаете, у нас получится сегодня победить или нет? Так, бойцы, не расслабляться в атаку! Ну что ж, наши воины заряжены и готовы, и, ребятки, начинаем! Погнали! гоу го го Так... Выдвигаются, ох ты, как они прыгают, эти с топориками типы умеют еще и прыгать, друзья, смотрите, что происходит, сейчас так, отхил пошел, а вот эти типы с топориками вырезают моих хилов, ребятки, что не очень-то хорошо, а вот эти типы с молоточками очень жестко, ребятки, раздамаживают просто, нифига себе, как меня слили вообще в легкую, офигеть, вот это, ребятки, был проигрыш, просто эпический, так, давайте еще разок попробуем. Да, вот у этих, кстати, типов есть такая особенность. Они просто врываются и выпиливают мои задние ряды поддержки. Это очень-очень нехорошо. Чтобы такого не было, давайте попробуем собрать а, врага а, в кучу. Наверное, мы сделаем следующим образом. Сейчас, сейчас, сейчас. Нам, знаете, как надо сделать? Нам просто нужно немножечко отдалиться, дав врагу прыгнуть, сделать первый удар и приблизиться к нам. То есть здесь будет у нас один рыцарь, здесь будет у нас второй рыцарь. А, здесь у нас будет один Здесь будет так на расстоянии, ребятки У нас будет по одному рыцарю вылетать Так, значит, а, значит поставим поближе Чтобы у нас сразу же на первых бросались Эти у нас подальше немножечко будут Так, следующие рыцари у нас идут еще дальше И потом уже вот отсюда Из кустиков, где-то так А у нас выходят наши а, бойцы Которые будут так Которые будут жестко наваливать Вот эти вот найты Раз, два, три и уже здесь у нас будут, ребятки, те самые хилы, которые будут их держать. Да, раз, два, три. Раз, два, три и три. А нам, наверное, понадобится еще и стрелки, которые будут стараться отстреливать все это дело. Барды вообще зачем нужны? Я не знаю. Быть может, они каким-то образом усиливают. Давайте попробуем. Так, раз-два. Два барда поставим на всякий пожарный. Или вот сюда даже, да. Пускай они играют нашим с вами ä, попам, которые скучают здесь на задних рядах, я так понимаю. А барды будут их веселить, они будут хилить, наверное, еще гораздо быстрее. Так. этих мы поставили, этих мы поставили, и... На короля нам не хватит, да? А, кого, бы же, кого же нам убрать? А, ну, я думаю, никого. Поставим еще, ребятки, на всякий случай одного... Или даже двоих, нет, на второго не хватит И поставим еще мелочи побольше Вот так вот, а вот эта мелочь будет на задних рядах у нас а, а, Стараться держать наших хилов Ну что ж, погнали в бой, друзья Так, врываются они, смотрите, пачки просто на одного На второго, они какие-то реально дерганые, вот эти с топориками Вы смотрите, что происходит, они просто с топориками врываются И выносят наших, просто-напросто выносят Все, отхил пошел, барды работают Барды работают от хилы, хилы тоже работают, ребятки, и наши найты, смотрите, рыцари справляются, да-да-да, немножко поменяли тактику, и смотрите, что происходит, выхиливают, да, выхиливают наши хилы наших рыцарей, рыцари отбивают атаку, вот такая, ребятки, тактика. То есть практически при том же количестве, просто расставив немножечко по-другому бойцов, мы затащили, и это на самом деле круто, классная боевочка. Мне, если честно, понравилось, а как же тебе, зритель, пожалуйста, напиши, что ты думаешь по этому поводу, братишка, скорее тебе непременно ответит. Продолжаем играть в ТАПС, у нас снова этот городишка, и у нас тут уже теперь стоит а, чувак с виллами. Чёрт возьми, ну зачем они их так ставят, они падают и умирают сразу, ну как-то неинтересно, давайте кого-нибудь поставим тогда уже, кого-нибудь самого слабого, ну кого, например, против него поставим, давайте просто поставим пьяницу какого-нибудь, да, давайте устроим дуэльку, я не буду сейчас делать так, чтобы у нас падал этот тип, я просто поставлю алкоголика сюда и погнали, ребятки, смотрим, дуэль, летс дуэль, так, и падает наш персонаж, ну как так-то, а? ну он упал, но не разбился, смотрите. А этот, интересно, упадет, разобьется? Нет, тоже повезло ему. Я думал, он разобьется. И... Так, смотрите, как дерется наш алкоголик. Нифига себе. Он, оказывается, не такой простой пьяница. Но все-таки этот ему с вилами навалял, потому что он оказался немножечко пожестче. Так. А если двоих? Я думаю, двоих он точно не вытянет. Нет, двое для него это много. Очень много. Так, кого же еще против него поставить? Давайте попробуем чувака с дубинкой. Получится ли у него выиграть эту дуаль или... Дуэль или же нет? Погнали. Раз. Ох ты. Жестко, конечно, против лома нет приема Да, виллы и дубинка это разные вещи Смотрите, один раз пырнул и все Сразу же на вылет, офигеть Так, кого же еще противопоставить этому чуваку с вилами? Я даже не знаю, у меня есть 100 очков Давайте попробуем типа со щитом, может быть у него получится сдержать этот удар, этот фатальный просто удар вилами, давайте поглядим, что у нас получится, так, ну что ж, хоба, удар, ох, нифига себе, он, про, он просто оперход какой-то про, про, провести пытался и просто падает вниз, но не разбивается, ребятки, смотрите, что происходит, так, ну что, долго будем лежать, нет, встаем, встаем, подъем, хорош лежать уже, кто-то из вас же должен быть живой, в конце концов, нет, так, я не понял, что за дела? Вы вставать-то будете? Нет, ребятки. Что это за дела такие, я не понимаю. Что за дела? Ни один, ни другой не собирается вставать. Они, походу, переломали себе ноги. И не собираются вставать. Да, вот это битва. Просто лежат, кричат и возмущаются. А толку никакого. Ну как так-то? Не добитыми остались, да? Так, ну что, вставай. На F встаем. На F мы, значит, выходим. Так, угол АС. Раз... А, это мы меняем просто видимость. Давай, вставай же, Я так понимаю, что у них просто переломаны ноги, и никто вставать, ребятки, не будет. Ну что ж, выходим дальше и а, пробуем еще кем-нибудь а, составить конкуренцию этому типу. Так, но 120 у нас не хватит. То у нас еще есть а, пожестче? Есть чувак, а этого мы пробовали. Так. Есть, кстати, чувак. А, ну с виллами это интересно. Я хочу какого-нибудь противопоставить ему такого, чтобы он был совершенно другим. Так, Барт выходит, ребятки. Выходит, Барт, сейчас играет нам. На гитаре и супер блюз. Охрененный блюз, я вам сыграю. Слушайте меня внимательно, друзья. Он любит, он любит задом всегда к врагу стоять. Смотрите. Это было угарно. Как же он эффективно провел атаку, этот синий человек. Смотрите. Барт получил, что хотел. Ну реально, ну кто так дерется, а? Кто к противнику встает а, с задним местом, я не понимаю. Барт. Только Барт может, ребятки, пойти на такое. А рыцарь, я думаю, точно затащит, потому что он гораздо бронированнее, чем этот тип. И, наверное, сможет сдержать удар. Ну, хотя я, ребятки, не знаю. Давайте попробуем. Так, погнали. Погнали, посмотрим, что сможет сделать рыцарь. Он с одного удара просто выносит. Вы видели, что произошло? А? Не, рыцари все-таки это имба вообще против а, равноценных игроков. Они всегда практически побеждают, если один на один. Но... Могу, ребятки, ошибаться Ну а кого мы же, вы можете противопоставить этому рыцарю? Напишите мне, пожалуйста, в комментах И, возможно, в следующем видео я сделаю зарубу С теми бойцами, которых вы мне укажете в комментах Погнали, ребятки, дальше Затащили мы эту боевочку победа И продолжаем, ребятки, движемся дальше А кто у нас здесь? А кто это такой? Опять селяне, да, это у нас, ребятки Ой, коси коса пока, караса Сколько здесь красивых девушек а с косами А, вы посмотрите, а Просто умиление какое-то Ой, их очень, мне кажется, много, да что-то вы здесь, вас столько много с косами, а у вас не кошена. Должны все это скосить, а вы до сих пор не скосили, значит, лоботрясничать. Найдем мы и на вас управу, сейчас-сейчас, подождите немножечко. Так, кого мы им противопоставим? Чтобы заставить наших фермеров работать, к нам пришел а, самый главный, а, кто у нас тут, где у нас начальник? Нам нужен начальника, срочно. Так, пришел, значит, начальник, а, 8000, пришел начальник, король, и решил проведать свои владения говорят, в моих владениях никто не работает. Сейчас я исправлю и пойду раздам всем указания. А, ну что ж, наш король выходит и пытается раздать указания этим косарям. Косари взбунтовались, да, у нас я, я так понимаю. И сейчас король наш сделает, ребятки, дело. Он всем скажет, как надо правильно работать. Но смотрите, как они ополчились. Они просто пытаются ушатать нашего короля. И мне кажется, у него вообще нет шансов, но он отбивается как мог. Задолбили просто, ребятки. Задолбили. Но король нескольких женщин, я смотрю, успел зацепил и вынес. Неповиновение не мне карается по закону. Вы все будете наказаны. Так, ну что ж, раз у нас король не затащил, наверное, ему потребуется какая-нибудь подмога. Ну что ж, давайте а, сделаем подмогу. На этот раз у нас король будет стоять немножко подальше. В виде подмоги у нас теперь выступают найты. Раз... Два, которые говорят Есть, сэр, мы сейчас разберемся с этой проблемой Секундочку, и конечно же Этих, значит, давайте побольше их поставим Пока без хилов, просто у нас Ребятки, жесткое сейчас сопротивление Нужно оказать, давайте сначала поставим пятерых Я думаю, что у нас преимущество по золоту здесь большое Поэтому просто пятерых найтов поставим рыцари. так, ну что ж так Король, значит, вызвал целую подмогу И теперь посмотрим, как эта подмога справится А что они на одного-то налетели? Надо было в разные места Так, что у нас происходит, ребятки? Косарин опять давит просто прям они всех просто рыцарей закосили нахрен. Вы смотрите, что происходит. Это просто какой-то эпик. Они вынесли всех рыцарей на раз. Без хилов, конечно, сложновато. Но король тоже, кстати, держится неплохо так. И у него получается выносить. Он даже одним ударом может сразу двоих вынести. Офигеть, почти, ребятки, затащили. Но преимущество я вижу, что у нас в любом случае здесь есть. Ну что ж, для победы, мне кажется, мне достаточно поставить еще каких-нибудь нескольких найтов. А, но мы сделаем по-другому. Там у нас, говоришь, большая куча, да, этих женщин. Мы давайте поставим две катапульты еще. Так, и тут пришли на помощь две катапульты. И я думаю, что точно они затянут. Плюс, а, плюс два... Плюс 3, 4, а, плюс 5, 6 хилов, отлично, погнали, вот теперь-то точно затащим, теперь точно шансов нет у нашего врага Так, катапульты работают, выстрел один, выстрел второй, сразу же пошли у нас уже а, первые трупы Так, а, найтов, значит, моих, как обычно, вырубает, но у короля сегодня жесткий отхил Ох, вот это катапульты действуют, просто фигалят конкретно да, у короля жесткий отхил, его, мне кажется, нереально вынести в этот раз. И он сейчас один бой навяжет всей этой Аравии а, распоясавшихся женщин, косарей, которые здесь филонят. Значит, и не делают свою работу, но сейчас мы их научим ему разуму. Вот так вот делаются дела в нашем королевстве зер кривых зеркал. Вот так вот, ребятки, у нас король расправляется с этой про проблемой. Йоу, я затащил, я молодец, я крутой король. ха, -ха а вы что думали? У нас здесь, значит, а, толпа разбушевавшихся людей которые... Ох, у нас тут какие-то просто рыцари, да, офигенные. А, так, секундочку, посмотрим. Из какого они у нас государства? М -м -м, вот из какого государства надо, ребятки, выяснить. Потому что мне стало интересно, что это за рыцари. Скорее всего, это вот такие типы, да? Ну, короче, античные какие-то воины, греки или, или кто это такие, напишите, пожалуйста, мне в комментах. Так, ну что ж, ну что ж, мы видим, значит, такую толпу Они стоят очень неудобно как-то здесь в уголке Кого же мы против них сейчас, ребятки, поставим? У нас 4000, давайте попробуем а, Повыкурим их чуваками со змейками Погнали Пробный, ребятки, выстрел Раз Змейки делают свое дело Даже кто-то уже откисает Ну что, перезаряжайте, типы Перезаряжай давай Быстрее, быстрее, быстрее Ох, какой большой откат у него На нас наступает, наступает на нас Нет, мы беззащитные А мы беззащитные, мы очень слабы, Поэтому надо бы им защиту Так, смотрим дальше да, в общем, они здесь а, просто нападают сбоку, просто выходят и нападают. Давайте попробуем бычка к ним поставим. Так, все, заслали, ребятки, бычка, посмотрим. Вы меня звали, милорд? Я слушаюсь, я к вашим услугам. Сейчас будет сделано вообще без проблем, да? Все, наш бычок заряженный, готов. И вон выдвигается, погнали. Так, смотрим, что он сделает. Итак, он разбегается в толпу, выносит сразу же пачку и сливается, да. Сливается. Этих типов не так-то просто вынести, на самом деле. Да, они просто кучно здесь стоят. Не нужно постараться. Так, один бычок не справляется. Зевс. Ну, Зевс, может быть, даже и накидает что-нибудь. Ну что ж, погнали. Зевс, владыка у нас грозы и молнии. Погнали, раз промазывают Как так-то? Ох, как они, как они быстро отлетают от его молнии. О -о -о, вот это да! Не, ну Зевс, конечно, здесь имба. Он просто всех раскидал. Да, не надо было такого имбалансного типа выставлять. Он просто всех раскидал и пошел пить чай. Молодец какой, а. Ну все, отдых, отдыхай тогда. Молодец, затащил. У нас опять дуэлька, и на этот раз против нас копейщик, офигеть просто, мне бы узнать, что это за копейщик. Так, а это у нас тоже античный воин, да, значит, такой грек, А вот с таким вот длинным копьем. Так, против него давайте попробуем со щитом типа выставим и посмотрим, как он у нас работает, погнали. Так, щитоносец идет, держит удар, пытается провести атаку, у него не получается в итоге, а он просто ломает себе ноги, отлично. Да, давайте попробуем еще разочек, так, кого можно еще поставить против этого копейщика, я не знаю, так, это кто такой? Это что за такой типок? А, это та женщина, которая бросается с головой, а, проводит туда. Давайте посмотрим, как у нас получится. Так, на! И тоже не получается, потому что копейщик ее поддел. быстрее на свою пику, чем она пролетела к нему в атаку. Против копейщика, наверное, хорошо сработает а, пуля. Ну что ж, давайте попробуем, выставим этого типа. И что ты против пистолетика сделаешь, тип? А, не получилось, да. Конечно же, ребятки, против патронов. Копье не подходит И наш тип, это была, ребятки, неравная заруба И поэтому, поэтому Наш тип с патронами, конечно же, его побеждает. Ну что ж, вот такая у нас сегодня была заруба в ТАПСе. Как говорится, мы выиграли несколько битв, но они выиграли целую войну, поэтому, ребятки, все будет обязательно а, в следующих а, сериях. Ну а что вы, зрители, думаете по поводу моей игры в ТАПС? Пишите, пожалуйста, в комментарии. Мы с вами непременно этот момент обсудим. Также пишите, в какие вы игры. Больше всего любите играть. Братишка Scratch также возьмет на заметку. И, возможно, в ближайшем времени вы увидите уже вашу игру, любимую, на моем а, канале. Ну и чтобы я дальше продолжал играть в ТАПС, все чаще и чаще, давайте наберем на это видео хотя бы 400 просмотров и 50 лайков, и я запиливать буду видосы по ТАПСу гораздо чаще. Ну, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!